Мы покупатели, приехали из города Ростова-на-Дону, поэтому для нас было важно быстрое оформление. Вот мы сюда приехали, обратились, работали с менеджером Максимом. Большая благодарность, потому что очень быстро, квалифицированно, выбрали именно ту машину, которая нам нужна. Рассмотрели разные варианты, причем профессионально, быстро оформили кредит, сделали все, что необходимо. Спасибо большое, моя искренняя благодарность.